Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ и сегодня я снимаю распаковку моего подарка на 8 марта. Это вот этот шарик Лол. Ну он немножко так ну, наклеенный, немножко кривый, да это ничего. Главное, что он настоящий. Вот я тут сейчас уже немножко начала открывать его. Итак, давайте первый слой откроем. Так, давайте. У меня этих кукол уже три. Я, конечно, не буду их все коллекционировать, ну, потому что их. Я даже не могу сказать, сколько их так много. Это 45 штук. Вы просто или 35. Так, такая мне подсказка попадалась. Но я не знаю, там будет ли такая кукла, потому что я очень часто смотрела, что там вообще какие-то непонятные куклы попадаются. Так, сейчас вот сзади поцеплю. Так. Давайте второй слой откроем. Так, аккуратненько. Оп. Хорошо открылся. Так, сейчас подцепим аккуратненько. Вот. И наклеечки должны быть под, под вторым слоем, как добавляется. Так, это берем. Вот. Ой. Наклеечки. Такие вот миленькие, хорошенькие. Положил аккуратненько сюда. Так. Следующий слой так делаю. А, вот, нашла. Сейчас начну сверху. Так, следующий слой. И вот первый пакет. Кстати, у меня шарик новый. У меня зелененького такого не было. Ну, не знаю, салатовый. Ну, я думаю, что он такой э, зелененький. Так, посмотрим, какая бутылочка. Стоять. Не падать. Так. Такой у меня бутылочки не было. Вау, значит, это новое. Ура, то я думала, что у меня будет повтор, потому что у меня уже такая подсказка попадалась. И кажется, я знаю, что это за девочка. Но все же надо посмотреть другие слои. Так, начнем. Сейчас вот тут можно так вот сделать. Так, вот, подцепляется. Сейчас. Так, сейчас вот. Следующий слой. Сейчас посмотрим, что это за какой-то. Так. Вот другой пакетик. Он с обувью. Так, давайте откроем аккуратненько. Пакетик наш сейчас. Вот так лучше открывать. Попробуем, чтобы ничего не улетело. Сейчас. Так, и это я открываю сейчас четвертый слой. Вау! Вы посмотрите, какие ботиночки большие. У меня таких точно не было. Это точно не повторка. Это такие, как, не знаю, кроссовочки длинные. Я не знаю. У меня таких точно не было. Так, сейчас пятый. Это вот такой вот последний стой. Тут такая девочка нарисована. Так, давайте откроем. Так, это пятый у нас стой. Оп. Так. Здесь под крышечкой будет пакетик с нарядом. Так, вот. Вау! Вы посмотрите, это комбинезон. Что это за наряд такой крутой? Нам явно попадется какая-то прикольная девчонка. Вы посмотрите, у нее такой золотой наряд крутая. Вот, посмотрите, что попалось. Открываем шарик, посмотрим, что там внутри. Что за куколка? Так, давайте начнем с аксессуара, ну, чтобы хотя бы смотреть, что это за аксессуар. Что я такую куклу не помню, что это. Что там, сосочка? Да, наверное, сосочка. Нет, посмотрите, это такая золотая цепочка. Какая-то у нас крутая девочка будет. Так, это вкладыш, мы его потом посмотрим. И вот долгожданная девочка. Что же там за девчонка нам попадется? Мне уже не терпится посмотреть. Сейчас я ее открою. Мы посмотрим. Сейчас. Так, вот. Вау! Вау, какая девочка темненькая. Красотка какая. Вау, у меня такой точно не был. Я это вам гарантировала. Такая девочка красивенькая. Так, давайте ее наденем. Ой, оденем, точнее. А вкладыш потом посмотрим. Ну, сначала надо одеть, а то мы не поймем, какая это кукла то кукла там оденем эту куклу нашу. Мне такая точно не попадалась. Хорошо, у меня уже э, четвертая кукла. Да, четвертая и ни, оди, ни одного повтора. Это круто. Мне повезло. Так, вот. Вот так вот у нее все одевается. Так, аккуратненько. Вот. Поправим ей. Так, вот. Костюмчик на ней. Надет уже. Так, сейчас. Это вот. Ботинок. Раз. Ботинок. Два. Так вот, ботинки ее надеты на нее хорошо. И сейчас вот это ожерелье. Я вам покажу. Вот ожерелье. Вот так вот сейчас. Зацепится она там просто. О, все. вот какая крутая девчонка у нас. Так. Ну, вот это, как обычно, классический домик. Вот. У нее бутылочка. Там ее вот, сажать можно в этот домик. Вот. Пусть полежит тут. Ну, это ванна, как обычно. там Ну, и это ванна... К ней прицепляется вот эта ручка. Сейчас я прицеплю ее. Ну вот, ручка такая, чтобы делать как сумочка Хоп, и сумочка. Так, посмотрим кладыш. Ее зовут, сейчас посмотрим, как. Кажется, я уже ее вижу. А может, это у меня она? Я сейчас посмотрю. Ее зовут Диджей. Вот. Это вот эта куколка. Ее зовут Диджей. Крутое она со Диджей. И она, вот тут видно, сказано, что она у нас редкая. Это здорово. Сейчас мы проверим, что она умеет делать. Там, период, там, не знаю, что она делает. Так, давайте нашу куколку проверим, меняет ли она цвет. Сейчас поддержим ее. Я не знаю, меняет ли эта куколка цвет. Не меняет. Сейчас вот так вот ее помочим. Так, сейчас. Наверное, надо ее полностью опустить. Сейчас почувствую. Нет, цвет она у нас не меняет. Так, сейчас наберем ей воды. И что она делает? О, она у нас плюется. Вот, смотрите, сейчас покажу вам заново. Берем, берем и... Вот она у нас плюется. цвет она у нас вроде не меняет. Вот сейчас я еще подержу подольше. Может и поменяет. Сейчас. Нет, цвет не меняет, хотя это очень э, холодная вода. Значит, она у нас цвет не меняет. Диджей у нас не меняет цвет. Зато она у нас плюется. И наш диджей, я уже еще раз проверила, ну она меняет цвет или не меняет. Я уже проверила, она точно цвет не меняет, зато она плюется. И если вам нравится моя куколка, то напишите в комментариях. И напишите, есть ли у вас такие куколки, сколько, я не знаю, какие, из какой коллекции, если вы знаете. И поставьте лайк, и подпишитесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!